В Конституции Российской Федерации от 1993 года записано полное отсутствие идеологии в нашей стране. 14 лет шли нескончаемые разговоры на тему нужна ли государству хоть какая-нибудь идеология или нет. Наконец сошлись на том, что идеология нужна и определили в качестве официальной идеологии в современной России некий патриотизм то ли к стране, то ли к государству так до конца никто и не объяснил. Это и понятно. Потому что патриотизм – это производное от того, чем гордиться. И вот тут начинается самое интересное. Гордиться историей своей страны? А как же проклятые коммуняки? И кровавый Иван Грозный, и Пётр Первый? Гордиться государством? Но ну как может население гордиться государством, где 20% населения жируют, а 80% крутятся по ту или иную сторону вокруг черты бедности? В общем, ТВН. Темно весьма и непонятно. Давайте попробуем разобраться, что же такое идеология вообще. С точки зрения марксизма-ленинизма, идеология – это комплекс идей, которыми правящий класс, обладающий властью и собственностью, защищает от загребущих рук хама власть и собственность. Если мы обратимся к истории, то мы увидим как раз эту же картину. Идеология рабовладельческого общества заключалась в в образно описываемом античными философами священном праве одного человека быть рабом другого человека. То есть, по их мнению, в рабство обращали не захваченных пленных, не людей, отброшенных правящим классом в нищету, а неким свободным выбором каждого человека. При этом за скобками остаются грабительские войны, которыми просвещенные народы несли свет просвещения неким непросвещенным народам при этом беспощадно их грабя и обращая в рабство. Идеология феодализма очень явно и точно отражена в формулировке Юстиниана. «Я защищаю право земли быть обработанной». Обратите внимание, ни о праве или свободе человека речи не идет. Его можно и нужно прикреплять к участку земли, а владелец этой земли получает законнейшее и легитимнейшее право грабить крепостного, продавать его, проигрывать в азартные игры, разлучать семьи, поскольку главное для феодала, чтобы его земля была обработана. Идеология буржуазии заключается в частной собственности на средства производства и эксплуатации наемного труда. Если мы рассмотрим послесоветскую историю Российской Федерации, то мы увидим, что право частной собственности на средства производства в Конституции 1993 года – признана незыблемым. Поэтому все рассуждения о том, что в Российской Федерации нет госидеологии – натуральный обман. Российская Федерация – это буржуазное государство, власть в котором захватила буржуазия соответствующей идеологии. Теперь рассмотрим взаимоотношения идеологии и государства. Как указывалось выше, правящий класс, обладающий властью и собственностью, принимает все меры для того, чтобы сохранить эту власть и собственность. Для этого правящий класс создает основной инструмент — государство. Пишется основной закон — Конституция, в которой изложены основные принципы идеологические и моральные. На основании основного закона выстраивается структура государственной власти правоохранительными и репрессивными органами. Система законодательства и судопроизводства. Внешние формы — монархия или республика, с соответствующими совещательными или законодательными функциями. Идеология — есть надстройка над экономикой. Идеологию определяет экономический базис, который основывается на определенном способе производства — рабовладельческом, феодальном, капиталистическом и коммунистическом. Три первых способа производства основаны на частной собственности на средства производства — с отчуждением труда в пользу владельца этой собственности. И, соответственно, жесточайшая эксплуатация людей, производящих материальный и интеллектуальный продукт. Как мы видим, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и экономические формации служат для обогащения владельцев средств производства, которые представляют собой подавляющее меньшинство населения. Они вынуждены подстраивать идеологию своей формации для защиты своей собственности и своей власти. То ли это божественное происхождение верховного правителя, то ли это наследственное право, освященное соответствующей религии, То ли обвинением подавляющего большинства населения в неспособности управлять, богатеть и достойно жить. Как мы видим, во всех вышеперечисленных случаях идеология правящего класса построена на обмане подавляющего большинства населения, подкрепленному и охраняемому военной силой. С одной стороны, рабу, крепостному или наемному работнику говорят «Трудись на наше благо, и открыть тебе будет рай во всех ипостасиях той или иной религии». Ты не хочешь верить нашему обману? Значит, ты будешь убит мечом или повешен или осужден судом, защищающим наши интересы. Но приходит момент, когда в идеологию правящего класса уже не верят, а с другой стороны оказывают ему вооруженное сопротивление. Мы все помним восстания, сотрясавшие историю человечества, будь то Андроник Пергамский или Спартак, Жикерия или восстание Отто Тейлора, крестьянские войны в Германии, восстания Степана Разина и Пугачева, буржуазные революции в Европе и, наконец, Великая Октябрьская революция. Имущественное размешивание Российской Федерации постепенно становится катастрофическим. Вот почему буржуазный класс, постепенно захвативший власть в нашей стране, поручает своим чиновникам во главе с президентом Российской Федерации и прикормленными этой властью политологами самые разные окраски и цвета разработать некую новую идеологию или, как они высокопарно ее называют, национальную идею Российской Федерации. Цель простая — сварить очередной ком лапши для того, чтобы развесить ее на ушах ограбленного и нещадно эксплуатируемого народа. А поверят, и они спокойно доживут до сытой и обеспеченной старости, которую можно будет провести в теплых, изнеженных, а главное, далеких от нашей страны местах. Давайте теперь поговорим о коммунистической идеологии. Она, так же как и остальные, базируется на коммунистическом способе производства, то есть общенародной собственности на средства производства и отсутствии эксплуатации человека человеком. Этот способ производства рассчитан на удовлетворение потребностей подавляющего большинства населения. Народ видит, что государство, как мы уже говорили, инструмент, базирующийся на этой идеологии, защищает их интересы, гарантирует им основные права человеческой личности, реально защищает и обеспечивает достойную жизнь всех без различия возраста, цвета, кожи или имущественного ценза. Нам могут возразить, что эта идеология якобы проявила полную свою несостоятельность, из-за которой и исчез СССР. Но обратите внимание на следующие обстоятельства. Всякая новая экономическая формация предлагала прежде всего некие духовные ценности. Уходящая же общественная экономическая формация всегда апеллировала к обезьянным страстям, утверждая, что главное это жратва, шматье и теплая нора. Вот так, собственно говоря, и изгрызли крысы СССР, заявляя, зачем нам духовность, главное – сытно жрать, мягко спать и иметь соответствующий прикид. А воспитание нового человека с определенного периода истории СССР перестало существовать вообще. И вот сейчас различные высоколобые рассуждатели чешут полысевшие лбы и битые молью затылки, пытаясь понять, как в Российской Федерации обеспечить дружбу народов, классовый мир и прочее, прочее, прочее. Приоритетом является сохранение власти и собственности буржуазного класса. Вот они и прыгают вокруг этого приоритета, как коза, привязанная к палке посреди поля, не замечая, что и земля вытоптана, и трава съедена. Нет другого пути у человечества, как ликвидировать паразитов, владельцев средств производства, исключить их класс из общественной жизни. Думается, что многие политологи, апологеты буржуазии, это понимают, но денежки им платят не за это и они пытаются честно отработать эти денежки, не понимая, что развитие человечества можно остановить только одним путем, уничтожив это самое человечество. Вот здесь как раз и лежит великая развилка. Либо человечество будет развиваться дальше, откинув частную собственность на средства производства и эксплуатацию человека человеком, либо сгорит в ядерном пламени очередной мировой бойни. Итак, выводы. Первое. Идеология — это обоснование для сохранения власти и собственности правящего класса. Второе. Государство ⁇ это инструмент, подчиненный идеологии правящего класса. Третье. Идеология прогрессивна только тогда, когда она обеспечивает достойную жизнь подавляющему большинству людей. Так что не надо, господа высоколобы и политологи, рассказывать сказки о том, что законом можно обеспечить достойную жизнь всех граждан. Что некоторыми, весьма выраженными в вычурных фразах идеологиями, можно оттянуть неизбежный крах общества, основанного на грабеже и эксплуатации наемных работников. Ведь действуйте себе дальше, но вам не удастся остановить время. Идеология и государство. Автор Марк Анатольевич Соркин.